США в отношении данного вопроса. Тем более, что в октябре а, текущего года принята новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов, в которых, в принципе, прописан алгоритм действий а, Соединенных Штатов на ближайшую перспективу вот по а, так сказать, украинской проблеме. Поэтому ожидать а, того, что, скажем так, промежуточные выборы, выборы изменят общую.